И снова здравствуйте, дорогие любители Counter-Strike, Суета и Youngblood в рамках четвертьфинала Evo Summer 2021. Составы это ЛВД, Шисуи, Архитектор, Small Pussy Girl и Мар... <coughs> Маршессо. Ну а в коллективе Youngblood это Fox Up, Hard, Zoe, God of the Abyss и Fox. А им. Ну и выход на точку А в исполнении коллектива Youngblood, который, собственно говоря, начинают в атаке И, как вы можете заметить, выход, ну, в принципе, с переменным успехом достаточно неплохой, учитывая, что ситуация вышла на равную 2 в 2 Но точка А все-таки захвачена, как минимум, хотя бы один, одним игроком атаки это Фоксап. Он в данный момент находится на 20 и пытается какую-то борьбу э, оказывать своим соперникам. Его тиммейт, между прочим, с бомбой отправляется на точку Б. И именно в этом как раз-таки и заключается хитроумный план молодой крови. Просто втихую поставить бомбу. Маршесса, кстати говоря, понял. Понял весь замыс, замысел молодой крови. И в результате Фокс не успевает добежать до... И поставить там бомбу Ситуация 2 в 1 И Фоксапу теперь предстоит э, выбивание, так скажем да. Маршеса находится здесь И непосредственные близости находятся Ой-ой-ой-ой-ой-ой Как разобрали очень быстро Вот прям за секунду За секунду, как только из-за дымов появилась голова игрока атаки Его убили Ну, с завидной скоростью Не каждый э, так еще быстро разберет ну, собственно, что, составы я вам представил То, что это четверть финала напомнил Формат матча Best of 1, карта Inferno Это единственная карта, которая будет разыграна э, В рамках этого турнира Ну, и в рамках этого матча, в принципе Ну, кстати, посмотрите, какая агрессия от коллектива Суета Ребята на своем экономическом с МПшками наперевес Решили сразу поджать яму И архитектор уже забирает э, бога Бездны Если я не ошибаюсь, да, по-моему, так э, переводится его никнейм Дуви, kill с Глака и минус от Фокса Вот это, кстати, очень неожиданно лично для меня Ну, то, что два минуса с Глока, это раз, неожиданность И то, что есть автомат Калашникова у Фокса, это два неожиданность uh, Вместо экономического приобрести автомат Калашникова Это, конечно, решение максимально смелое Маршеса остается один в три И есть контакты, собственно говоря, с большими песками ой-ой-ой-ой-ой, и... как заканчивается патрон, это не вовремя Третий минус от Зои, это два... Никакие два, дорогие друзья, один-один. Хотя, как казалось бы, самым очевидным раскладом вещей в данной ситуации и было бы 2-0. Но коллектив Суета как-то слишком прохладно, по-моему, встретили этот раунд. Можно было уж куда более интереснее, так скажем, подготовиться, да. Да, Кира Ви, спасибо большое за подписку, сложный никнейм, но, тем не менее, все-таки спасибо. Ну и как следствие, теперь игроки обороны без экономики, а коллектив Молодая Кровь решили взять в этом раунде штурмом точку Б. Единственный девайс имеется у Small Busy Girl, и, кстати, как вы можете заметить, минус именно от него. Энтрифраг как раз-таки за ним, но моментально вместе с этим начинается выход на точку А, а не на точку Б. И тут уже, конечно, игроки обороны никакую перетяжку... Устроить не успеют Ну, максимум, что можно попробовать раздобыть девайсы на банане И, в принципе, порадоваться хотя бы этому Но я не знаю, конечно, насчет, опять же, перспектив Есть ли смысл этому радоваться Но, как вы видите, за девайсами, кстати говоря, далеко не собираются идти ребята из команды суета Потому что на банане вроде и лежал как бы девайс Почему бы за ним не сходить, да? Вот здесь же вот лежит автомат Калашникова Но Маршелла пред Предпочитает чекать банан с... Маршелла, Маршестикус Маршелла, я, по-моему, уже сказал Маршелла, да? Ну, короче, он предпочитает чекать с Диглом И в результате погибает, хотя рядом лежал калаш И его абсолютно спокойно можно было сейвить. На мой взгляд, конечно, это ошибочка Откровенно говоря, ошибка Но после драки кулаками не машут А раунд закончился, и победители в нем Янгбладд малейку масалам монета сианду Приветствую Ну что, снайперская винтовка АВП уже в руках <к niche> uh, Ну, Кейза, естественно Никнейм его, это Кейз, да, то, что у него написано ПЗ Зоуи, это, ну, разумеется, говоря, так скажем Приставка к э -э, тегу Не обращайте внимания Но будем все-таки называть Кейзом Я считаю, что это было бы как поправильнее, на мой взгляд 3 d снова, естественно, засейвленный Фомас. И Маршес, разумеется, ввиду гибели в предыдущем раунде. Также девайсом не обладает, имеет лишь USP в руках. То есть это, ну, практически 0 от команды Суета, 0, я имею ввиду, по бай-раунду. Единичку не стали делать. Архитектор. Хороший хедшот. Минус Бог. А что дальше? А, дальше уже, естественно, с малых его, по идее, не должны выпускать. Залетают прострелы, но он девайс все-таки подбирает. Посмотрите, какой. А, Шисуи. Минус по одному из соперников. Смол Герл еще один минус. Ну, депузат, кстати говоря, у Смол Герл есть. Только вот Шисуи теперь уже не успеет до них добежать при всем желании. Даже забрав соперника в сайде, собственно говоря, ситуация не изменится. И вот он взрыв, и вот он 3-1 в пользу коллектива Young Blood. Здравствуйте, много я пропустила. Сашенька нет, собственно говоря, что-то могла пропустить. Четыре раунда пропустила, по факту. Ну, три. Три с половинкой, да. Так как бы ничего особо интересного не было, но... По факту, что сейчас происходило? Пистолетку взяли суета, дальше слили антиэкономический раунд и... Понеслась. И понеслась, как говорится, по кочкам, сами знаете что... Прокидка очень жесткая, кстати говоря, сейчас Прокидка мидабола э, Минус от год И архитектор Погибает, кстати, вот эту позицию Лучше было бы, конечно, не отдавать, но, как вы видите К сожалению, это произошло и теперь игроки команды Youngblood получают очень хорошую возможность выйти на точку Б, Зажать ее с банана плюс с КТ-респауна. И, естественно, вероятнее всего выбить своих соперников. Ну, тут, конечно, опять же дело техники. Получится или нет, непонятно. ЛВД очень нехор... нехорошая игра для э, соперников, так скажем, на банане. Это трипл-килл и Фокс остается один. Ничего себе. Без шансов абсолютно вырубает ЛВД. Устанавливает бомбу и один в два. Тут что-то немножко потерялся Маршесса. Small Pussy Girl отдается под фокса. Почему некомандно сейчас действует Суета при этом ретейке, для меня загадка. Но, ладно, благо им Маршеса не подвел и все-таки удалось попасть в голову. А, посему мы видим с вами второй взятый матч коллективом Суета. Ну и счет в матче меняется на 3-2. Стоит, конечно, также, наверное, напомнить о том, что коллектив Суета... Я не знаю, являются ли или не являются фаворитами этой встречи Но как минимум в данный момент находится в достаточно сильной стране, В которой, конечно, проигрывать не Камильфо Но, положа руку на сердце, я, конечно же, скажу, что нужно было не делать ошибки в антиэкономическом раунде Не надо было где-то пикаться, надо было просто сесть в закрытую и посидеть подождать Потому что форсбай никто не отменял и, собственно, один из э моментов, почему поражение было в раунде, это автомат Калашникова, который был внезапно куплен Факсом. Ну, конечно, три минуса от Кейза еще не стоит забывать, да, это тоже очень важно. Ну, короче, на элементе неожиданности Янгблад выиграли аж целых три раунда. За счет одной ошибки от команды Суета, то есть дорогая ошибка 4 в 3, оборона в перевесе, но непонятно пока как удастся реализовать этот перевес Вроде бы один лишний игрок есть, но он пока что только номинально лишний Тем более, как вы видите, минус по архитектору все-таки залепили Шесуи, минус кейс, а следом отличный хэдшот по харду Вот это, дамы и господа, позиция, позиция, как говорится, совсем Непредсказуемая Хотя можно было бы, конечно, повернуться и чекнуть этот ящик Но, видимо, немножечко не повезло Факсап последний И три соперника Естественно, один из них наверняка находится на точке Б, А вот, кстати говоря, и он Тот самый Маршеса, который перетянулся На ретейк Ну и игрок Атаки погиб, ожидаемо 3-3, дорогие друзья, временный ничейный результат Ввиду того, что коллектив суета стали чуть-чуть меньше ошибаться А вот команда Янгблат как будто бы подрасслабились, что ли Некрасиво как-то, да? Некрасиво Взять три раунда и расслабляться, рановато Но теперь придется заиграть раунд с диглами. И, кстати, здесь очень интересная какая-то заготовка с подсадкой на карниз И без подсадки в окно Что самое главное, потому что подсадка в окно Чаще всего, конечно, читаема Но черт возьми Что самое интересное Я не люблю карту Инферно Я уже неоднократно об этом говорил но сегодня я дико рад тому, что сегодня разыгрывается карта Инферна, Потому что меня уже достал Мираж и Тускан. Да, Тускан моя любимая карта. Но я его посмотрел за последние две недели слишком много. А, бокс и Шисуи размениваются. Ситуация сохраняется в равенстве для обеих команд. Но ну, пока что потасовки небольшие в ребрах. Но на двадцатку удается зайти Готов. Э, God готов э, Короче, блин, сложный никнейм. А, Шисуи. Врубает его, и, слава богу, теперь мне не придется произносить этот сложный никнейм 2 в 3, уже теперь с перевесом для обороны И, кстати, почему-то Фоксап вместе с Хардом играют скорее более пассивно Но ожидаемо почему, да? То есть, в общем-то, благодаря минусу от Фоксап становится понятно, почему такая пассивная позиция была Не пошел помогать своему тиммейту, остался а держать ребра и не зря, как вы можете заметить ЛВД ну, достаточно легкий минус, да, открыться в спину к сопернику это прям подарок Есть информация по последнему визави 67 хп у Хардайл ВД просто на таран берет своего соперника Мало того, что попадает прострелом ему в бубен, так еще и следом добивает его Вот это называется поезд, дамы и господа И просто как сумасшедший вагон сейчас ворвался под большие пески и выбил оппонента с позиции 4-3, суета вырываются вперед. А дочь приветствую. Наверное, как вчера будет выигрывать э, бланк, а выиграет суету, ну, примерно. Ничего абсолютно не понял из этого сообщения. <с goals> Какие бланк. Ну, суета-то, ладно, понятно, да, что. Ну, я, в общем, нет, ладно, понял на самом деле это сообщение Потому что, типа, сейчас будут выигрывать Янг Блата, в результате выиграют Суета Хорошее предположение, но пока что Янг Янгблат не выигрывает, да То есть они выигрывали только какой-то промежуток времени несколько минут назад И вот она подсадка в окно Единожды, кстати, она уже была и не сработала Игрок, открывшийся в ребра, не выполнил свою функцию Посмотрим, справится ли Готов Дэвис сейчас со своей функцией. Нет, к сожалению, нет. На элементе неожиданности. Опять же, уже который раз ставка у команды Янг Флакс. Но не работает. Ой-ой-ой, смолк Пусси Последний пулей попадает в голову Харда. Необычайное, необычайное везение. Просто сопутствует команде Суета. Правда, не везде. Вот сейчас точка А дала трещину. И здесь еще Суе. В далеко не самой качественной позиции, в общем-то, может и не удержать точку. Здесь самая основная задача, наверное, выжить до... Прибытие помощи от тиммейтов И ЛВД, кстати говоря, снова уже просто на таране забегает Минус от Шицуи. Ну и надо выбивать последнего По нему есть информация Фокс забирает Маршеса Но снайперская винтовка, тем не менее, будет засейвлена Ну и победа в раунде все-таки достанется коллективу Суета Как бы не старались Янгблат в этом раунде То есть вот опять же тактически Суета сейчас переиграли соперников Была отдана точка для того, чтобы как можно дольше Игроки атаки на ней находились И тем самым позволили суете стянуться С точки Б на точку А То есть вот она, стратегическая задумка Лансань, буду поменьше писать, хочу посмотреть Пиши как угодно, Макс Ничего страшного как, Когда будет в Андижане Не понял вообще Дурик <смех> КС 1.6, ну не понял Не понял, Адоть, извиняюсь ну что ж, пять автоматов Калашникова, и, на мой взгляд, уже пора бы, на самом деле, коллективу Влад попробовать какой-нибудь быстрый раунд. Вот, кстати говоря, агрессия в ребрах свои плоды приносит, но дальше почему-то, опять же, вот звенья работают непарно. Что Кейс, что Готов оф просто в соло открылись каждый на свою позицию, один в ребра, один под точку Б, оба погибли. Тиммейтов рядом не было и как следствие разменять не получилось Ну, может быть, не стоило тогда играть в соло Вот в кои то веке сработала подсадка в окно Фокс э, сделал минус и опять же не получил размер вот это как раз-таки момент приятный Ой-ой-ой! Маршесо! Хорошая позиция была, но жаль, был промах А вот прострел просто прям э, супер Супер прострел от Фоксапа Идеально Ой-ой-ой! Ну, тут все понятно Тут все понятно, дамы и господа Фоксап просто сказал, что нет Как бы этот раунд выигрываем мы И вы с этим поспорить не сумеете 5-4 Суета по-прежнему впереди Но молодая кровь начинает потихонечку э, закипать И снова я умер без килла Ничего страшного, Архитектор Бывает, не каждый раунд ты э, должен делать минусы Ну, в идеале, конечно, ты каждый раунд должен делать по 2 фрага но, А то и по 3, а то и по 5 Но это же идеальные условия а идеальных не бывает Пять диглов у коллектива Суетан Экономика сказала до свидания э, Помахала ручкой и, ну, Я не знаю, в общем-то, что будет дальше Первым погибает э, вышеупомянутый Архитектор Это первая карта, а доти это единственная карта Это best of 1 матч, здесь вторая карта разыгрываться не будет God of the Abyss и Fox по минусу Шусуи и ЛВД остались в паре. Даже подобранный девайс не помогает Шусуи не погибнуть. А вот ЛВД на своем, кстати говоря, добивает добивается того, чего не сумел сделать <coughs> его тиммейт. Простите, дорогие друзья. Один ХП у ЛВД и все-таки здесь... На мой взгляд, стоит э, думать только о сейве, причем максимально надо какую-то приземленную позицию выбирать, где тебя 100% не будут чекать, либо 100% не успеют добежать. Позиция у ЛВД, кстати, хорошая, до него действительно здесь никто не успеет добежать, как бы не пытались. Но взрыв бомбы, и это очередная временная ничейка 5-5. Да, в идеале я так и делаю, но не в этой игре Ну вот, видишь, архитектор Ну, раз на раз не приходится И это, на мой взгляд, конечно, абсолютно логично Потому что не должно быть так, что команда каждый раз играет на пике своих возможностей Даже если смотреть на профессиональную сцену Даже профессионалы не всегда выдают все, что они могут ну что, врыв на точку Б, вот тот самый быстрый раунд, о котором я и говорил, хотелось бы его посмотреть, ну, так скажем, с проблемами, но, тем не менее, 3 в 2 и занята точка, на мой взгляд, идеально для коллектива. Янг uh, Blood такое, в принципе, проигрывать, я считаю, они права никакого не имеют, они обязаны просто выиграть этот раунд, даже невзирая на то, что у Архитектора есть девайс и Small Pussy Girl, как бы, ой-ой-ой. Ну, почти в линию вышли, Фокс, хорошие Два минуса, и снова молодая кровь врывается вперед Вот вам и прикольчики А у Тачана есть команда? Ну, вроде у него есть какой-то стак, с которым он периодически катает турниры Но как он там называется и кто в этом стаке находится, увы, я сказать не могу Данной информации я попросту не обладаю, вот так скажем Ну что, снова выход на точку Б. И нет, выхода на точку Б нет. Тогда почему игроки обороны так спешно начали перетяжку на точку Б, непонятно. Ладно, хорошо хотя бы, что они вовремя успели остановиться. И перетяжка обратно на точку А много времени не заняла. Но вот подсадка в окно в очередной раз работает. И заметьте, в очередной раз с этой подсадки работает Фокс. То есть это именно тот игрок, которого и нужно как раз засаживать в окно. Потому что он умеет открываться, так скажем, из дома. И достаточно конкретно говорить о том, что я займу ребра. Минус уи ЛВД. Ну, мертвая позиция. Не удалось ваншотнуть э, факсап. Из-за этого было потеряно 27% э, процентов здоровья Ну и тут, собственно, 1 в 3 Да, даже есть дефьюз киты Но за 10 секунд соперников навряд ли удастся убить Хотя есть еще один фраг Но оставшиеся игроки атаки банально не полезут А позиция харда, естественно, диктует нам то, что тут уже, опять же, не спасаемый раунд И счет в матче становится 7-5 в пользу молодой крови Тачан частенько играет с Максим Зорот. Да, кстати говоря Да Ну, я не знаю, опять же Есть ли прям вот стак Вот прям стак Скорее просто есть близкие, с которыми он играет И все И вот так, наверное, это можно назвать, да Просто есть друзья, которые играют достаточно э, не, неплохо Дельпи приветствую, ну а у нас, собственно, дамы и господа, 13-й раунд этого неистового противостояния, в результате которого вообще пока что до сих пор не ясно, кто здесь доминирует, но я считаю, что команда Янгблот, конечно, чуть более успешны э, в ходе первой половины, потому что в атаке забрать большую часть раундов это, это хороший результат. Но, правда, победы-то пока что нет, хотя сейчас, мне так кажется, что это вопрос времени Но справедливости ради Маршеса и Шисуи пытаются как-то реанимировать раунд И вроде бы даже получается, но если бы не Фокс Фокс категорически против и как результат, теперь уже победа достается команде Янгблад, но победа достается не в матче, не подумайте. Победа достается только лишь по итогу первой половины, а ведь еще будет вторая. И далеко не факт, что Янгблад будут хорошо обороняться, ну или, опять же, не факт, что хорошая атака будет у коллектива Суета. Тем более, как вы видите, у основного, наверное, локомотива команды Суета Архитектора. Сегодня попросту не летит Не летит, как вы видите, его строчка Последняя 4 на 14 Увы и ах Фокс, энтрифраг По тому самому архитектору Плохо Плохо, конечно, но что с этим поделать Какой-то ответный минус удается сделать Маршеса, ну и фейк раскидка точки Б Который, собственно, Small Pussy Girl Естественно, дает максимум расклада информации Бомба устанавливается На точке А, ретейк Определенно будет Хотя на месте Шесуи я бы, наверное, все-таки ушел на сейв. А на месте Смол Герл пошел бы где-то э, попытаться найти себе девайсы. Тоже его в идеале уйти сейвить. Потому что на самом деле здесь, конечно, э, перспектив около нуля. Смол Герл. Хороший минус по Кейзу. Но погибает и он. Погибает его тиммейт. И Все-таки раунд проигран. 9-5. Коллектив Суета берут паузу. Не совсем понимаю для чего. Если обсудить то что можно обсуждать на последнем раунде? Ну, можно уже отдавать 10 это, в общем-то, не так уж страшно. С точки зрения экономики разницы среди двух исходов 9.6 и 10-5 по минимуму. Но, конечно, есть. Небольшая разница все-таки есть. Ну вот, мне и, собственно говоря, интересно, в чем же заключается необходимость взять эту самую паузу, дробовик у Кейза, ну это прям уже что-то интересное. 26 на 9, кстати говоря, статистика у Фокса, вообще обратите внимание на статистику, Харт практически не играет у коллектива Янгблат, он скорее просто присутствует, где-то умудрился сделать 3 минуса и 8 раз погибнуть, что, собственно, минимальное количество смертей... Э Вообще в этом матче Меньше никто не умирал Ну, рекордсмен по смертям у нас это Архитектор но рекордсмен по киллам Фокс Собственно, первую строчку в своей команде занимает именно он Ну, а самым успешным игроком коллектива Суета в этом матче пока что является ЛВД А, и вот Архитектор, оказывается, отходил Вот, собственно говоря, почему была взята пауза Приятно понимать, что хотя бы какая-то информация э, все-таки поступает, да? Что теперь понятно, для чего же это все-таки все было. И неожиданный поворот событий, дамы и господа. Четыре минуса от игроков обороны, при этом только один от игроков атаки. Молодой крови не поздоровилась в этом раунде, объективно. Харт остался один, и даже то, что ему не придется идти за бомбой, потому что она у него... Не знаю, наверное, не сильно спасает Ситуацию, не делает ее приятнее Это уж как минимум Ну, пытается зачекать Хард э, позицию И ловит Ну, максимально неприятные тайминги, дамы и господа Что ж, 9-6 Луст минимум, все-таки удалось заработать коллективу Суета на вот команда Youngblood Ограничились 9 в атаке э, на карте Инферно, что я считаю, опять-таки, это успех Это гораздо лучше, чем 6 у Суета, не просто по количественному соотношению, да, что типа 6 меньше, чем 9, поэтому 9 лучше э, Ключевой момент все-таки в том, что 6 в обороне и 9 в атаке, вот 9 в атаке это солидная цифра Отличная хаешка, эх, следом бы вторая И просто погибали бы сразу сейчас игроки Атаки один за одним Но, тем не менее, не было второй хае Поэтому мы получаем разменный выход на точку А По результатам разменов, кстати, все плохо У команды Суета, Кейс и АИ Ну что такое? Ну что сейчас Маршеса делал? Не понимаю не понимаю, что он делал, и, короче, в общем, идея, которую он пытался провернуть, не сработала, мягко говоря. Приветствую, дорогие друзья, которые пришли сейчас на трансляцию. Юра Коротков, привет, ребята. <клевод> Но, собственно, мы продолжаем наблюдать за матчем, Мы у коллектива Суетан, ну, логично, что нет денег, откуда бы им взяться, еще и греют хаешками. щедро достаточно. Ну, дабл килл, под бананом, кстати, есть какая-то небольшая тусовка, Ну, здесь, по идее, должен был сейчас справляться Харт, однако справляется на самом деле Фоксап, потому что Харт решил отдать э, килл своему тиммейту. Ну, а мы получили 11-6. Бомба не стояла ни в первом, ни во втором, и по идее команда Суета не должна была бы сейчас закупаться, но я увидел частично автомат Калашникова. То есть, все-таки, ранний бай э, Это выбор коллектива суеты Ну, естественно, опять же, это выбор суеты, да Никто не навязывает этот выбор Ну, и с размена начинается раунд достаточно быстрого и раннего Снайперская винтовка свой минус сделала А вот покинуть опасную позицию не удалось В результате мы получили численный перевес в одного игрока для коллектива суета Ну, а перевес э, для атаки Это всегда очень хорошо God of the Abyss, минус Архитектор и 3 в 3. Перевес, который был очень быстро, кстати говоря. Суета отдали. Умеют. Умеют и могут. Ну, что за тайминги-то такие? Ну, было же видно дуло-то из-за стены, боже мой. Минус от God of the Abyss. Атака теперь вообще находится в меньшинстве. И это прям максимально странная история. Маршеса. И шису, и по минусу Два в одного, остается хард И позиция слишком далека от точки Б Это означает лишь одно Бомба будет поставлена, и нас будет ждать ретейк Ну, не очень мне прям э, Сильно верится, так скажем В то, что <кхм> Простите э, В то, что сейчас будет сейв Естественно, надо здесь э, пытаться выбивать Но перестрелку с маршеса выиграть не удается Поэтому 11-7 Разница в 4 матч но теперь наступил в какой-то степени переломный момент У команды Youngblood чуть-чуть э, закончилась экономика Я хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья, что экономика закончилась э, в плане полноценного нормального закупа да? То есть есть, естественно, бай Естественно, какие-то девайсы все-таки были приобретены Кто-то остался на пистолетах, но кто-то и купил автоматы Правда, ну, штурмовая винтовка это всегда, конечно, очень хорошо Но если их и покупать, то как минимум хотя бы 4. Ну, можно кое-как э, пойти на ситуацию, в которой вы будете играть с тремя девайсами Но уж точно не один Ну, а МПшка я вообще, в принципе, за девайс не считаю Потому что в упоре против калаша будет очень сложно выигрывать Но вот девайс в руках кейза внушает, э, знаете ли... Какое-то опасение, так скажем Команде суета, потому что именно с этого девайса Был сделан энтрифраг И сейчас при попытке штурма точки Б Можно погибать, кстати говоря Очень и очень активно Но благодаря стараниям Маршеса Погибает опаснейший игрок коллектива Янгблат, и это позволяет Выйти команде э, суетам на точку Б Фокс успевает сделать минус перед смертью Далее небольшая череда разменов 2 в 2, Архитектор Ой-ой-ой, хороший хэдшот и снова хард Снова где-то на точке На точке А Ну, типа, по-моему, здесь была максимально исчерпывающая информация О том, что выход следует на точку Б Фейк в этой ситуации Было очень тяжело представить Вот именно... Я уж молчу про то, что его реализовать было тяжело Его даже представить было сложно 11.8 Камбэк из рил, как говорится. Салам, брат, ты классный комментатор. но султан, спасибо большое. Приветствую. Приятного тебе просмотра. Присаживайся поудобнее. Да, респект на комментатора. Спасибо большое, Адоти. И тебе тоже от души. Желаю всего хорошего. Маршеса, минус фоксап, ну и проход на точку Б, по сути, в принципе, открыт В первых рядах несется Архитектор, куда-то в дымы стреляет, но ни в кого не попадает Потому что там банально никого не было, а вот теперь-то были в дымах соперники, были Но Архитектор, Архитектор его не увидел, потому что там лежал очень плотный слой смоков Как вы думаете, кто остался последним? Правильно, Харт Ну, его обнаружили, он тоже у нас, кстати, в смоках притаился 11.9 Сложно как-то идет вторая половина у команды Youngblood, сейчас, опять же, неминуемо начнет трескаться экономика раунд за раундом, и играть с пистолетами будет все проблемнее и проблемнее, ну, в плане того, что это начнет э, перерастать в э, периодические проигрыши в раундах. И мало перспектив будет у команды, которая отдает много раундов, потому что потом, следом, начнется дезмораль. Команда останется, ну, одна, так скажем, сами с собой наедине, да? Девлетов, спасибо большое за подписку на YouTube. Ну, то есть вот сейчас есть два пистолета и три девайса. Это та ситуация, о которой я говорил. Ну, вроде терпимо, жить как-то можно. Если, опять-таки, грамотно отыгрывать позиционно. Фокс забирает пуси. Важно достаточно в данной ситуации сделать энтрифраг. Таким образом будет спасена экономика. Ну, то есть в перспективе энтрифраг может принести... Ой-ой-ой, а что произошло на точке? А, боже мой, я абсолютно не ожидал, что сейчас это может произойти. Я не думал, что рискнут шисуи. Ну что за стрельба шисуи? Ну как можно было такой дикий спрейдаун пустить и вообще ну, просто в кашу практически все пули 44 хп Ну соперники уже естественно прекрасно понимают, где находится их оппонент Что это где-то позиция в доме, ну или около того И опять же, изумительные тайминги Вот отвернуться аккурат в тот момент, когда соперник выходит 12-9, Youngblood показали нам, что они все-таки готовы бороться, что они не хотят, ну просто не хотят проигрывать и хотели бы поучаствовать в полуфинале. А я напоминаю, что это четвертьфинальная игра, и проигравший коллектив покинет данный турнир, и, и все, и печаль. Победитель выйдет в полуфинал В полуфинале победителя ждет команда Royal Flash. Тут, кстати говоря, тоже достаточно тяжелый момент Потому что коллектив Royal Flash это далеко не самая слабая команда И победитель данного матча так или иначе попадает на одних из фаворитов этого турнира То есть в полуфинале может быть прям совсем ГГ и очень быстро в спину через смоки пытаются прожать Small Pussy Girl God äh, of the Abyss разменивается на точке Б. И очередной размен Харда Харда Ой-ой-ой, ой-ой, ой-ой, хороший. Хороший хедшотик. Смол Пуси girl дает. Факсап последний. Пытался отхлестать Small Pussy Да ладно. Ну вот в такую наглость я просто даже поверить не мог, дорогие друзья. Вы только задумайтесь: он вышел с калашом, получил несколько пуль куда-то в район бедра, там, живота, Неважно Что следует далее? Игрок обороны убегает на перезарядку, и казалось бы, логично, что игрок атаки тоже будет уходить на перезарядку. Но нет. Но просто нет, он достает глок и бежит тыкать своего соперника, понимая, что тот сейчас перезаряжается. Просто mind games, дамы и господа. 12-10, команда Суетан еще ближе стали к своим соперникам, и при этом, кстати говоря, опять же, частично лишив их экономики... Потому что теперь девайсов 2. Ну, а если мы говорим про полноценные девайсы, так вообще только один в руках харда Все остальные с пистолетами, либо с МПшками uh, Small Pussy Girl, минус кейс, факсап, uh, минус Small Pussy Girl, и вот вам, пожалуйста Теперь девайса 2. Uh, потому что МПшечка меняется на калаш, и факсапу достается тот самый МП5, выброшенный его тиммейт ну и ритей. Естественно, когда у вас форсбай, навряд ли вы будете уходить на сейв. Потому что там, как бы, попросту особо сейвить нечего. Маршеса. Ну, тут ладно, хорошо. Хорошо справились с приемом ребята из команды Суетам. 12-11. Ну, здесь, опять же, скорее дело техники было закончить этот раунд победой. Постольку, поскольку у соперника нет вменяемой экономики. Для того, чтобы побороться хотя бы под конец раунда. Да, комментатор хорош. Дивлетов еще раз большое спасибо. Вот перед этим благодарил за подписку, а теперь за э, положительный, так скажем, отзыв. Рад, что тебе нравится. Ну, что-то здесь Маршеса немножко подзатупил. Его тиммейт его немножко поковырял ножом. И раунд продолжился для обоих игроков. Фокс минус шитуи. Ну, прям на ноге ребята забежали, но... Ну... Бесподобнейший выход от команды Янг Blood. Э, простите, от команды Суета. В скобочках нет. Ничего здесь, конечно, классного не было. Маршес теперь вынужден... Ой-ой-ой! Ни хрена! Вот я просто целый матч ойкаю Потому что я не могу по-другому высказывать как-то свои эмоции Здесь действительно ой-ой-ой, это максимум, что сюда подходит Ну, если мы говорим про цензурную какую-то лексику, да Но хедшот от Харда Вот просто одной пули У него закончились патроны в девайсе Он так вальяжно достает Дигл и просто одну пульку Бах! На ноге! Не останавливаясь, просто пробегая по кафелю Такую вакханалию. устрою God of the Abyss, отличная позиция И минус подсадка Почему не работает подсадка против команды Youngblood Объясню элементарно Потому что они сами постоянно подсаживались в окно они а первое дело, что будут делать, это чекать это самое окно Маршеса, минус фокс, 2 в 2 Непонятно пока. Куда э, двинутся игроки атаки На самом деле это действительно факт Который не ясен Да, они пошли на точку Б Но с такой же уверенностью Они могли спокойно идти э, на точку А Бомба устанавливает Шисуи И игроки обороны, по сути угадавшие направление атаки Отправились на ретейк, где Фоксап погибает, Харт перестреливает Маршеса и, на мой взгляд, конечно, Шесуи сейчас находится в максимально удобной позиции Вопрос, где поставлена бомба, не сильно понимает сейчас Харт, где будет находиться его соперник, но это фьюскиты при этом, кстати говоря, имеются Есть подозрения, что будут обходить, да, они определенно есть Ой, ох, ты, господи, боже мой Ой, Успевает Шисуя Успевает, наверное, на последней секунде Прострелить своего соперника Сейчас могло бы быть прям очень грустно Ну, то есть это был бы такой Своего рода ниндзя дефьюз Но только без использования смоков Приветствую, сэр Ты, кстати, что мне там сегодня вконтакте написал И удалил свое сообщение Ты так не делай Типа, мне же пришло уведомление. То, что ты его удалил, это еще не значит, что я не видел сообщение. Уведомление-то осталось. 13-12. Просто мощный. Очень мощный матч. В котором даже сейчас, даже после смены сторон, ничего вообще не понятно. Обе команды играют как будто бы на пике своей возможности. И лучше отыграть, конечно, всегда можно. Всегда можно стремиться к чуть более высшему результату. Но, конечно, у команды Youngblood сейчас хоть и сильная сторона, но слабая экономика У команды суета, сильная экономика, но слабая сторона Поэтому вот здесь как раз нужно искать баланс каждому коллективу Но я считаю, что в данном, конкретно данном раунде У Youngblood шансов на победу меньше, ввиду отсутствия девайсов у двоих игроков Но, но что самое забавное, как раз-таки те самые игроки, у которых девайсов-то не было, они и делают минусы то есть Харт имел М-ку в руках, но его убили. А вот Фоксап и Фокс сделали по минусу, при этом не имея никаких девайсов. Боба дэвис ну, пытался сдержать Архитектора. Архитектора сдержать не удалось. Кейс остается последним. 100 хп. Минус от Small, Пусси Girl. и Кейс, как вы можете заметить, отправился в следующий раунд досрочно. 13-13. Поравнялись коллективы, потеют. Потеют, конечно, откровенно говоря, далеко не все. Хард, как был, собственно, внизу таблицы в своей команде, так и есть. И Архитектор также никому не хочет отдавать пятую строчку в своей команде. Шесуи, энтрифраг по харду, вот как бы всегда приятно, когда есть соперник, на котором можно сделать энтрифраг. Этим, в общем-то, и пользуются ребята из команды Суета, и точку Б сейчас будут ломать, ломать полностью и максимально конкретно. Готов of the Abyss, минус Шесуи, Small Pussy Girl, разменный минус, Архитектор отправляется на хелпу, где убивает Кейза, и быстро где-то, я даже так и не понял где, видимо на точке А, ну, либо где-то на миду, ЛВД нашел возможность убить Кого-то из своих соперников Что он там делал Сам игрок атаки, мне вот что интересно Ну обычно просто при выходе на точку б Кто-то из игроков э Атаки остается где-то на банане Он не уходит на главку Но вот здесь просто встать на меду Это прям Рискованно, рискованно Архитектор, энтрифраг по факсу Я не очень понял, по-моему это энтрифраг В ребра, если я не ошибся Потому что на банане я просто никаких Труп не вижу. Скорее всего, наверное, эти трупы где-то находятся. Этот труп находится где-то на точке А. Ну, сейчас, конечно, смерть... Small Pussy Girl. Отличный хэдшот. Минус фоксап. Самое главное, не выйти на точку Б. Потому что там была очень жуткая перетяжка. И все игроки обороны находятся на споте Б как раз-таки. Вот вам, пожалуйста, хард. God of the Abyss. Ну, тут, тут прям все очень плохо. Но вот нет чуйки у команды Суета. Во всяком случае... Конкретно в данной ситуации Они совсем не поняли, что делают их соперники Ну, то есть Шумев, очень долго шумев на точке Б, Видя, что нет никакого поджима со спины Ну, можно предположить, что м, точку отдали Потому что многие играли с пистолетами И тут достаточно очевиден лишь один исход 3 в 3 с поставленной бомбой ретейкнуть такое будет очень сложно Ник Никто не говорит, что возможно Даблкил от ЛВД, но и Хард с Готов вебис по минусу сделали Маршеса Ну, выигранная, абсолютно выигранная ситуация Здесь единственное, что самое главное, это просто отвлечь соперника и все Вот теперь можно выходить и умирать, потому что времени на дефьюз все равно не останется Почти так и происходит, но... Финальный минус за Маршесса. 15-13, дорогие друзья Матчпоинт, по результатам которого Теперь только два Результаты возможны Первый результат это победа коллектива Суета и выход Этой команды в полуфинал И второй вариант это овертаймы Если Янгблад забирают последние Два раунда Сделать, конечно, подобное будет очень и очень непросто Но никто не говорит, что Это невозможно Вывести в допы абсолютно легко всегда, в общем-то, удавалось игрокам обороны. Ну, вот в подобных ситуациях. Потому что в обороне, как вы знаете, достаточно просто умело держать позиции и особо не лезть на рожон. Чем, в общем-то, Янг и должны сейчас заниматься. Справедливости ради. Ух ты, всем привет! Алексей, приветствую. Три в три. Выход на точку Б. Здесь со снайперской винтовкой, конечно, в, в первых рядах идти, это прям очень сложно. Ух ты! Кейс! Вот это выскочил из-за угла по выскочил Карт Спрейдал не совсем удачный Но Кейс делает еще один минус И остается два игрока обороны И один снайпер команды Суета. И снайпера убивают Потому что соперников двое Но на самом деле не поэтому, если уж объективным быть То убили игрока атаки, потому что он промахнулся А как я всегда говорю, снайпер промахивается единожды Второй промах уже обычно снайпер не успевает совершить Потому что после первого, когда он уходит на релоут Его весьма и весьма быстро могут убить 15-14, дамы и господа, последний раунд основного времени Либо овертаймы по-прежнему, либо суета побеждает Но все будет зависеть от конкретно данного раунда Раунда, потому что это 30-й раунд, что, собственно, является последним раундом, опять-таки, основного времени, как я уже об этом сказал. Хорошая хаешка. на минус 30 хпс э, ЛВД. Но здесь самое главное не пушить. энтри -фраг есть от харда. Ну, вот теперь самое главное не просто не пушить, а еще и размен не позволить сделать. То есть харду нужно играть максимально закрыто. Ребра ему спину смотрят его тиммейт. Но проглядели Шисуи Который в этот момент прокрался на ковры забрал Года Дэвис Есть информация, разумеется, по харду Начинают шуметь э, Ребята из команды Суетан Но по-прежнему ничего не понятно вообще Да, ЛВД до сих пор ждет Поджим с банана, который, между прочим, Фокс пытается все-таки организовать. Ну, я не знаю, это, по-моему, как раз уже не самое адекватное решение. В результате Фокс погибает. И, пожалуйста, точка Б открыта. Заходи, не хочу. Даже не важно, что сейчас Шисуя ошибается. Кто точку Б охранять будет? Кейс. Ну, кейза сейчас отрежут дымом, флешкой, и все. Вот вам, пожалуйста, дым и абсолютно не тайминговый спрейдаун. Соперники уже находятся в точке. Тут просто, ну как бы, просто все сказано этим самым спрейдауном. ЛВД, Минут кейс, Факсап, разменный фраг. Ситуация 2 в 2, попытка зайти в руках. здесь Маршес кроет своего соперника. Хард, сделавший 2 минуса, должен сделать квадрокилл, но, увы... Оставляет 16 хп своему сопернику, и точка в раунде все-таки поставлена коллективом Суета. Сумасшедший матч, дамы и господа. Как я могу это заметить, это было очень непросто, что для одной команды, что для другой. Но победитель всегда только один. И сегодня им становится команда Суета.